Также не стоит врать тем людям или тем инстанциям, которым вы должны. Третье. Обязательно говорите, что если у вас нет денег, вы не можете отдать, не знаете, когда вы их заработаете, несмотря ни на что, говорите именно так. Денег у меня нету, когда я их смогу заработать, я не знаю. Отдать я сейчас не смогу, ждите, когда я буду зарабатывать, и тогда я смогу вам отдавать. Вы должны знать. Есть закон эзотерики, он звучит так, за правду не наказывают, а за ложь наказывают. И еще, ложь порождает ложь. Таким образом, как накручиваются долги, человек говорит, завтра отдам, зная при этом, что он завтра не отдаст, ситуация ухудшается. То есть появляется агрессия, потому что любая ложь увеличивает агрессию по отношению к человеку. Необходимо говорить правду, каким образом, как есть. Представляете, очень хорошая есть пословица.